Дорогие братья и сестры! В эфире Лик Богоматери меня зовут Евгения. 18 февраля Русская Православная Церковь празднует память иконы Божией Матери, Взыскание погибших. Вот она стоит передо мной. Празднование этого образа восходит к VI веку и связано с преданием о покаянии эконома Феофила. Сейчас я немного расскажу об этом предании. В VI веке в киликийском городе Адана, Киликия – это область в Греции, провинция Малой Азии, сейчас это территория Турции, жил епископ. У епископа был эконом, которого звали Феофил. Эконом Феофил отличался добродетельной жизнью. Он аккуратно исполнял хозяйственные обязанности, возложенные на него, то есть честно ведал церковным имуществом и имуществом епископа, а также помогал вдовам, сиротам, нищим и вообще всем тем, кто просил его о помощи. И за это приобрел глубокое уважение не только епископа, но и всех жителей, жителей города. Когда епископ города Адана скончался, на его место хотели люди поставить Феофила за его добродетельную жизнь. И умоляли митрополита посвятить его в сам, возвести его в сан епископ. Но Феофил по своему смирению отказался, оставшись на прежней должности эконома. Митрополит поставил тогда на место епископа другого достойного человека. И вот спустя какое-то время завистники позавидовали тому, что Феофил такой милостью епископа обвинили его в воровстве. И сделали так это искусно, что епископ поверил и отстранил своего эконома от должности. Феофил стал жить дома, молился, но постепенно стали его посещать. Злые мысли о том, что с ним поступили несправедливо. Обида доросла, в конце концов, до полного отчаяния. И он уже и не знал, как поправить положение. Стали возникать мысли обратиться за помощью к нечистой силе. Сначала он отгонял эти мысли, но потом они настолько завладели, что он решил попросить помощи у самого дьявола. В городе Адана жил волк. Еврей, занимавшийся чернокнижеством. И вот Феофил ночью обратился к нему за помощью, пообещав служить дьяволу, лишь бы только ему была снова возвращена должность эконома. Тогда, на другую ночь, Волх, Волх взял его на ипподром, то есть место, где проводились конные состязания, и сказал ему, Сейчас ты увидишь некое видение, но не осеняй себя крестным знаменем. Крестные знамение – это обманы никому не приносит пользы. И в своем умопромрачении Феофил обещал не осенять себя крестом. И вот он увидел неких людей в белых одеждах, и затем они расступили, сидел трон. И на этом троне сидел сам дьявол. А вот эти люди в белых одеждах были бесы. И тогда дьявол спросил Болхова, зачем он привел этого человека, церковного эконома. Болхов объяснил, что Феофил Ди хочет попросить помощи у дьявола, потому что с ним поступили несправедливо, обвинив его в воровстве. Но тогда дьявол ему сказал, хорошо, я помогу тебе, но ты мне должен дать письменный документ, в котором ты отрекаешься от Господа Иисуса Христа и, его, и Пресвятой Богородицы. Потому что мне, в общем -то, мне ненавистно, сказал дьявол, и пока ты от них не отречешься, я тебе ничем помочь не могу. И Феофил написал некий документ Хартию, где он письменно признавал дьявола своим господином и отказывался от Господа и Пречистой Богородицы. И такой документ отдал сатане. Видение исчезло. Волх и Феофил возвратились домой. А утром вдруг Феофил вызывает к себе епископ, кается, что несправедливо с ним поступил, и возвращает ему должность эконома. И начинает его уважать, даже слушаться. А также все люди в городе начинают его почитать, и даже завистники примолкли и стали искать у него заступление. И Феофил очень обрадовался этому и даже не подумал, что он совершил. И началось его служение. Но Господь по своей милости и человеколюбию не захотел смерти грешника. И постепенно в процессе служения Эконом стал сознавать, что же он совершил что, в принципе, он прибегнул к помощи дьявола, отказался от Господа и Пречистой. И им охватило такое раскаяние, что же что теперь делает. И он решил каяться, потому что понял, что когда кончится его земная жизнь, он попадет в ад за свое отречение. На самом конце города Аданы была небольшая церковь. Службы там совершались только по большим праздникам, а так она пустовала. И тогда Феофил, отстранившись от дел, тайком ушел в эту церковь, пал перед иконой Пресвятой Богородицы и стал слезно умолять Божью Матерь простить ему его согрешения и помочь ему извлечь у дьявола этот документ и снова вернуться к Господу. Сорок дней и 40 ночей он пребывал в посте и молитве, пока однажды Пресвятая Богородица не явилась к нему и не стала его упрекать. Как же, говорит, ты мог, Феофил, отказаться от моего сына и от меня? Как же я буду молить за тебя? Но Феофил не отчаялся и стал приводить примеры из Священного Писания, где Господь прощал людей, умоляя чистую о заступлении, говоря, что все возможно, милости Божией что если он будет сильно каяться, то смеет надеяться на Божье прощение, а также на заступление при чистой Матушки. И в своих молитвах он назвал ее «взыскание погибших». «Взыскание» значит «спасение». А «Погибших» не означает «мертвых людей», «погибших» в смысле отчаявшихся, уже дошедших до грани своего духовного падения. Он также выразил надежду, что Пречистая Богородица сможет его отмолить у Господа. Тогда Пресвятая Богородица обещала ему попробовать помолиться. И исчезла. Еще три дня и три ночи Феофил пребывал в церкви, непрестанно молясь и каясь. И вот через три дня Пресвятая Богородица снова явилась к эконому. На этот рак она Улыбалась, глаза ее сияли. Она сказала ему, что Господь услышал ее молитвы о Феофиле и простил грешника, а также подала ему документ. Это был тот самый документ, хартия, которую когда-то Феофил отдал дьяволу. То есть договор с нечистой силой был расторгнут. Обрадованная Феофил стал горячо благодарить Пресвятую Владычицу. И когда образ Божьей Матери исчез, он стал, вышел из этой церкви, уже пошел к епископу, бросился ему в ноги, все рассказал. А на ближайшей воскресной литургии, уже в кафедральном соборе, перед всем честным народом он покаялся, рассказал, что с ним произошло, и у всех на глазах сжег эту хартию. Таким образом, людям стало известно, что произошло с Феофилом. Оставшуюся жизнь он жил достойно и праведно, помня о том, что с ним произошло, и ни в коем случае больше не отступая от Господа и Пресвятой Богородицы. Это предание легло в основу рассказа о покаянии Феофила, эконома церковного в ограде Адане, который был написан слугой эконома, а на Руси стал известен в сборнике Чети Минеи составленным Дмитрием Ростовским. То есть об этой истории на Руси стало известно в XVII веке. Из предания мы видим, что Пресвятую Богородицу Феофил назвал взыскание погибших. Это название и образ с таким названием привлек к себе сердца русских людей. И точно неизвестно, когда именно на Руси стал почитаться этот образ. Но известно, что в XVIII веке уже существовало несколько списков с этой иконой, и творились неисчисленные чудеса. Иконография образа взыскания погибших несколько разные, свободные. Дело все в том, что из предания неизвестно, как выглядел этот образ. Поэтому его пишут по-разному. Например, вот как у меня, что собой представляет икона. Мы видим здесь Пресвятую Богородицу в белом платье, в вишневом хитоне и синем плаще, который держит на ручках младенца Иисуса, который прислоняет свою головку к щеке Божьей Матери. Пресвятая Богородица обнимает его, держа руки в замочке. Но есть образы, когда Пресвятая Богородица изображается стоя, с непокрытой головой, на фоне окна, за которым виден пейзаж, в окружении святых. Есть образы, где Пресвятая Богородица держит младенца на коленях, а над ее образом располагается сцена крещения Господня. То есть вот иконография такая свободная. Первая икона, которая, мы знаем, появилась на Руси, находилась в городе Болхове Орловской губернии в храме Великомученика Георгия Победоносца. Известно, что написана стоп, она была в 1000. Тысячам... Первая икона, известная на Руси, находилась в городе Болхове Орловской губернии в храме Великомученика Георгия Победоносца. Известно, что написана она была в 1707 году местным иконописцем. И от нее происходили многочисленные чудеса. Однажды в крещении лютая пурга застала крестьянина села Бор, Тарусского уезда Калужской губернии, Федота Алексеевича Обухова в дороге. Он сбился с пути, лошади встали. И тогда, чувствуя, что засыпает, что у него нет сил бороться, и он гибнет, Федут возвал Богородицы и дал обед. Если спасется, закажет в свой местный Никольский храм икону взыскания погибших. Откуда у него пришла мысль? Дело в том, что этот крестьянин часто бывал по торговым делам в этом самом городе Болхове. И после того, как он покупал товары, занимался он в основном скупкой пеньки и конопляного масла, он заходил в храм Георгия Победоносца и молился перед святой иконой. И в этот момент, в минуту гибели, он ее вспомнил. И вот он молился и все обещал Пресвятой Богородице, что обязательно закажет эту икону. А потом вдруг потерял сознание. Очнулся он в чужом доме в соседнем селе. Хозяин рассказывал, что он сидел у окна. Вдруг послышался лай собак и раздался женский голос со стороны двора. «Возьмите!» Он выскочил посмотреть, кто это, и увидел сани с едва живым обуховым. По выздоровлению Федот Алексеевич немедленно приступил к выполнению своего обета. С просьбой написать список с иконой Федот обратился к художнику из этого же города Болхова. Орловской губернии по фамилии Гуров. Тот согласился написать икону, но назначил слишком высокую цену. Однако был разумлен настигшей его слепотой. Пообещав сделать работу за любую предложенную цену, Гуров прозрел. Особенностью этой иконы было изображение в ее верхней части крещения Господня в память спасения крестьянина Обухова в этот праздник. Когда икона была готова, Федот Обухов привез ее сначала в свой родительский дом, а оттуда на голове своей перенес в родной приходской Никольский храм. Икона, которая стала называться икона взыскания погибших» Борская, прославилась многочисленными благодатными знамениями и чудесами. И первое чудо было – это исцеление от хромоты некой девушки из Серпухова. И потом известность об дивной не разнеслась по всей России, и уже в это село, Бор, стали стекаться паломники. В храм потекли обильные пожертвования. Вскоре на месте деревянного Никольского храма была выстроена каменная церковь. Этот образ прославился многочисленными чудесами и самым ярким чудом. Это было исцеление жителей города Серпухова от холеры. Это было уже в XIX веке. Когда в Серпухове свирепствовала холера, жителям пришло в голову принести икону из города, из села Бур в Серпухов. Когда принесли икону и совершили крестный ход, то есть обошли весь город с этой иконой, Холера отступила. Так было несколько раз, и потом установилась такая традиция ежегодно приносить икону взыскания погибших из села Бур в Серпухов и совершать с ней крестные ходы. Так продолжалось до революции. Во время революции Никольская церковь села Бур была разрушена, а образ иконы взыскания, погибшей утери. Но в Троицкой церкви, села, гор, до Серпухова был сделан, хранился список с этой иконой, И он хранился до 1961 года. В 1961 году храм был закрыт, а икона Богоматери на десятилетия скрыта в запасниках музея. И лишь в мае 1997 года Сепуховской историко-художественный музей передал ее Высоцкому монастырю. Теперь я расскажу вам о том, как прославилась икона взыскания погибших в городе Твери. Это произошло на рубеже XVIII-XIX веков. Образ Богородицы взыскания погибших появился в доме именитого купца Зубчининова, Егора Иудича после посещения его двумя таинственными иноками. Купеческая эта семья была очень набожная, их дом находился рядом с храмом, и они очень часто принимали у себя странников, нищих, монахов. И вот однажды некие иноки оставили в его доме икун взыскании погибших. Купец поставил его этот образ святом углу наряду с прочими. Иконами, и вскоре благополучно о нем забыл. Вскоре его стали преследовать всевозможные несчастья. Торговые дела стали идти все хуже. А во сне купец стал часто видеть икону взыскания погибших, но не придавал этому никакого значения. Наконец он лишился всех своих судов, нагруженных хлебом, а занимался он поставкой хлеба в царской армии и не выполнил срок эту поставку. Ему грозило полное банкротство и потеря доброго имени, что было для него страшнее смерти. Тогда он понял, что не случайно ему снится во сне икона Божьей Матери, разыскание погибших. Он стал перед ней усердно молиться, прося сохранить одно уцелевшее судно, которое могло успеть вовремя. Купец обещал, что на вырученные деньги он построит предел, к Воскресенскому храму города Твери в честь иконы взыскания погибших и поместит туда икону. И случилось чудо. Судно пришло в срок, доброе имя купца было восстановлено, а скоро вообще все дела поправились. Царица Небесная услышала просьбу купца. И в 1822 году на деньги Зубчининова по проекту знаменитого архитектора Карла Росси к Воскресенскому храму города Твери был пристроен предел, освященный в честь иконы Божьей Матери в погибших, первой на Тверской земле. Семейство купца передало этому храму и чтимую икону Богородицы, вскоре прославившуюся чудесами. Ну, например, был найден пропавший ребенок. После 1917 года храм закрыли, а чудотворная икона не сохранилась. Предположительно, ее список ныне хранится в Третьяковской галерее. На ней находится надпись «Дерзай, взыщу и услышу». Вот сейчас в Воскресенском храме города Твери тоже есть икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», но написана она уже в наши дни. В Москве икона взыскания погибших» прославилась в начале XIX века. Некий обдобевший дворянин имел трех взрослых дочерей, оказался на пороге полной нищеты. С горя он запил и пришел в мысли о самоубийстве. И уже у последней черты вспомнил о своей родовой цветыне, иконной Богородицы взыскания погибших. От всего сердца взмолил он Царице Небесной о помощи, и вскоре, по печеньям причистой, дела его пошли на поправку, счастливо устроилась и судьба дочерей, они удачно вышли замуж. Около 1802 года благодарный дворянин передал чудотворный образ храму Рождества Христова в Палашевском переулке. В 1812 году, после отступления французов, икона была найдена в ограбленном храме, расколотой на три части. После реставрации она прославилась дивными знамениями и почиталась как одна из главных святынь Москвы. По преданию, именно этому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 и верится, и плачется. И так легко, легко. Вот что писал Лермонтов. Да? И вот какое стихотворение он посвятил образу взыск... Пресвятой Богородицы Взыскания погибших. Известно, что эту икону глубоко почитал и другой поэт Федор Иванович Тючев. В Москве был установлен день празднования иконы Взыскания погибших. 5 февраля это старый стиль, 18 февраля новый стиль. И потом, в общем-то, во всех местах тоже стали э, праздновать э, память этой иконы именно 18 февраля. В 1835 году в Рождественском храме в Палашах был устроен предел в ее честь. К началу 20 века в Москве уже 6 храмов было посвящено этому чудотворному образу. В 1935 году Рождественский храм разрушили, а икону перенесли в храм воскресенья Славущего на Успенском враж... вражке, ныне улица Неждановой, где она находится и поныне. Два чудотворных списка этого образа связаны с блаженной Матроной Московской. Первый, находящийся ныне у ее мощей в Московском Покровском монастыре, был написан в 1915 году по бывшему ей откровению – и стал малянной святыней старицы. Второй из церкви Успения Божьей Матери, находящейся на родине подвижницы в селе Себино Тульской области, также написан по ее просьбе на собранные по деревням народные деньги. На полях его изображены святитель Николай Чудотворец и мученик Лавр. Особенно прославился этот образ помощью при засухе. С 1995 года эта икона пребывает в Успенском монастыре Тульской епархии. В 2005 году в Санкт-Петербурге иконописцам Александром Черепановым была написана икона взыскания погибших, посвященная победе России в Великой Отечественной войне. Она находится сейчас в храме апостола Иоанна Богослова. И еще есть несколько чудесных списков икон, прославившихся чудесами, но об этой иконке. Об этой святыне я еще буду рассказывать в последующих выпусках. О чем же молят русские люди Пресвятую Богородицу, молясь перед ее иконой взыскания погибших? Молятся об избавлении от болезней, от постигших бед, молятся за детей во время засухи, просят удачного замужества молодые девушки. Ну и вообще мы знаем, что это образов с Пресвятой Богородицы много, да, а сама она у нас матушка одна. И просить ее, в общем-то, можно о чем угодно во всех наших нуждах. Главное делать это с верой в то, что она обязательно услышит и искренне каясь в своих грехах. О, я поздравляю от всей души вас с днем празднования этого дивного образа. И пусть Пресвятая Богородица хранит вас от всех бед. Всего вам доброго!